что ассоциация между Украиной и Европой имеет целый раздел по запрещению опыта над креветными животными. Мы а сегодня, есть. именно над позвоночными животными, там целый раздел в этом документе ассоциация между Украиной и Евросоюзом. То есть, если мы, соответственно, подписали эту ассоциацию, то категорически запрещено. Так что вы начали? Да, поехали. Итак, пресс-конференция... Э о нарушении правил обращения с бездомными животными. Спикер Зоя Савченко, председатель Лиги Помощи Животным. Марина Мартынова, волонтер, Богдан Ткачуш, председатель Матерской группы Вильни Люды. Дмитрий Маринов, депутат Харьковского Совета. Прошу вас. Я, наверное, начну да? Да? если можно. Я постараюсь коротко, для того, чтобы дать коллегам больше э, рассказать. Значит, э, мы начали давно уже процесс контроля над городской властью, над всеми ее коммунальными предприятиями. И одно из коммунальных предприятий, которое сегодня попало в поле нашего зрения, и которое мы посчитали своим долгом, на котором мы посчитали своим долгом побывать, это коммунальное предприятие, центр по обращению с животными. Нам удалось попасть на территорию этого центра, побывать там где-то в течение часа. И я хочу сказать сразу свое заключение личное. Это называется коммунальное предприятие по убийству, в составе которого толпа живодеров и убийц животных. По-другому я это сформулировать не могу. А курирует этот процесс, или точнее на этом предприятии директорствует и всем этим процессом командует госпожа Шаповалова. Юлия Григорьевна, которая после мы нашего визита уже рассказывала о том, что Марина пиарится, поэтому не переживайте, у нас все пройдет легко, мы пришли навсегда. Я думаю, что она глубоко ошибается, я в этом даже уверен. Если она надеется, что ее прикроет тот, с кем она все это начала и тот, с кем она сегодня продолжает, это ее покровитель нехорошков и... Ее самый большой покровитель по кличке Епа, он же Кернес. Могу сказать с полной ответственностью, что после того, что мы там увидели, мы начинаем очень серьезный процесс. Процесс, который начнется сейчас, точнее он уже начался. Это доведение до... Все, каждого харьковчанина на самом деле, что сегодня происходит, как издеваются, как убивают животных. А, и чтобы харьковчане увидели, что все, что рассказывается на каналах ЕПА-ТВ, это все чистое вранье, это а, наглая, наглейшая ложь, и то, что они делают там сегодня, а, в моем понимании, это преступно, это... Хотя бы даже моменты издевательства, то, что расскажут дальше коллеги. И мы знаем уже и у экономической стороне вопроса, и эту экономическую сторону вопроса мы тоже начнем сейчас отслеживать. Я уже занимаюсь прокуратурой. Сейчас мы подготовим. Ко мне есть два обращения на мое имя сотрудников, которые... Сотрудников, которые написали о фактах, то, что происходит там сегодня, работающих там ранее сотрудников. И на основании этого сегодня я буду делать депутатское обращение к министру внутренних дел и генеральному прокурору Украины. Контроль за этим возьму я на себя и общественность возьмет на себя. Будем во всех каналах харьковских, украинских, не просто говорить, а будем кричать. Сегодня, конечно, мы понимаем все, что идет война, сегодня гибнут люди, но в мирном Харькове, слава Богу, в мирном Харькове сегодня гибнут животные, гибнут тысячами, и мы не можем это позволить, чтобы продолжалось дальше. Поэтому я думаю, что я передам слово своим коллегам, чтобы они рассказали многие интересные вещи. Тут будет короткий ролик нашего пребывания там. Э, ролик на самом деле очень длинный. И э, кому будет интересно, мы можем его передать. Спасибо. Нам, нам интересно передавать оно. Пожалуйста, Бурган Ильич. Может ролик посмотреть? Иди, да. Давайте Я ролик посмотрим. Я прокомментирую. Давайте ролик посмотрим. Да. Это, зона это зона карантина. Она делится на две части, на белую и на карантин. Вот мы зашли в зону карантина, пустые клетки, животных, понятно, уже уничтожили давно. А вот че это че? сегодняшний то, что привезли в тот день. Вот видите, там порядка от 20 до 30 единиц. Разные слепыши, вот видите, лежат на полу. Видите, он в надневке лежат, только родившие. Четыре штучки там было. Дальше в будке лежат такие уже собачки. – Уже почти мертвый. Почти мертвый, да. Мы думали, что одна умерла, но ну, оказалось, что она в, в комодобном состоянии находится. Долго добивали, чтобы их отделили. Потом пришли работники и забрали этих четырех слепешей, наконец, оттуда. Вот здесь они спрятались от нас, а, врач, сотрудники этого карантина, дежурный врач по карантину, молодой парень. Вот это замдиректора, довольно-таки э, э, циничный человек которого жизнь, как понимаю, животных, это вообще ничего. Вот видео, это у него санитарная одежда такая, костюм, алстук, он ходит по карантину и требует от нас, чтобы мы вышли оттуда. А вот они спрятались, смотрите, заполняют ну, врач и сотрудники, они заполняют бумаги на, на тех животных, которые, ну что заполняют, которые уже в холодильнике. Ну и вот холодильник с трупами. Животных. Вот. Что я вам хочу рассказать по поводу вот этого Ну это живодерня, это не приют, можно сказать сразу. Все делится на две зоны. На белую, где приходят жители Харькова, приносят своих собачек. День могут отобрать каких-то собачек к себе домой, за все это, естественно, берутся деньги, и очень немаленькие, хочешь дать собачку, заплати, хочешь забрать собачку, заплати, шар купил заплати. Все в том, что на все это мы еще из города выделяем деньги в бюджет, и очень немаленькие, там, порядка 11-12 миллионов в этом году, на, вот это, на эту живодерню. Да? Мы э, зашли середину этого карантина. Ну, назвать это карантином невозможно. Даже если там с путин какое-нибудь заболевание, скажем так, инфекционного плана, то оно легко проникнет в город. Нет ни десковриков, нет ни десбарьера. Он, вернее, построен, он сухой там пыль гуляет, никто никогда им не пользовался. Это для показов сделано. То, что они от нас требовали покиньте зону карантина, у вас там что-то не так, то мы обнаружили там автомобиль Мерседес, который спокойно для этого холодильника был припаркован, там, где-то. Всем. Пришел директора вот такой весь красивый, застучком, и пытался нас выдворить оттуда. Другие сотрудники на санитарной одежде у них не было. В общем, переходим дальше. Ветеран служба там не работает. Имеется в виду государственная. Она Должна контролировать, выдавать документы, получать отчеты, брать за услуги какие-то деньги и так далее, и тому подобное. Она не работает, не контролирует. Внутренняя служба вот этого. Она, скажем так, занимается другими делами. Она занимается уничтожением животных. Причем обновили настолько, что даже не заполняют документы. Вот те животные, которых мы видели, на них не было документов. Мы требовали, просили, предоставить. Они сидели, пытались заполнить. Вот в этой клеточке, в которой мы сидели щеночки, их там было. Ну вот они изначально говорили, это мы сегодня привезли. Это вот ловцы выловили в городе. в 3 часам дня примерно были там. Я задаю вопрос, а где вчерашние? А где позавчерашние? И тут начинается ступор у сотрудников, они начинают понимать, нет, это за, за неделю. Вот у них по регламенту по внутреннему, в течение 7 дней щеночки должны содержаться. Мы же, естественно, платим за корм, за прививки там, и так далее, за э, остальные вещи мы платим. Но не уничтожаются в тот же день. Они проговариваются, потом вот их директор отдергивает, ну что вы говорите, что вы тут рассказываете? Это же это, это за всю неделю. Покажите мне щенок, который привезли вчера, позавчера и так далее. Молчание в ответ. Ну, мы понимаем, что в том холодильнике находится то, что убивается в тот же день. То есть щенки до 3-4 месяцев сразу. Собаки э, некоторое время находятся, если там, ну, говорят, от 3 до 5% из них поступает в белую зону, остальные просто уничтожаются. Они не выдерживаются ни две недели, это их не внутренний регламент, ни два месяца, которые требует закон Украины. То есть привезли собачку, да, может найдется хозяин, она должна побыть, там, ее могут усыпить только в случае каких-то медицинских показаний, которые там их множество. При этом провести с этими собачками работу, их должны привить, их должны, провести антиэльминные какие-то там мероприятия и так далее, это все не делается. То есть они просто сидят и убивают, причем зарабатывают на этом немаленькие деньги. Значит, по поводу ветеринарной службы, которая там, у нас ссылается на то, например, Назаров Александр Дмитриевич, есть такой инспектор, который контролирует этот район непосредственно, и летит э, бой. Э, бывает там крайне редко, я не понимаю вообще, зачем он туда вообще заезжает, и смысл его пребывания там. Его руководитель управления городской медициной, Матвий Михаил Михайлович, я думаю, в курсе ситуации, так же как и печатки Геннадий Николаевич, это главный врач области, им все, всех все устраивает. Они получают какой-то там свой интересный куш, переправляют деньги дальше. И вот так построена работа ветеринарной медицины государственная, за которую мы еще и платим. сотрудник этого этого заведения, знаю, как это все происходит изнутри, поэтому могу смело говорить. В результате, что мы видим? В результате этой коррупции мы видим бойню. Вместо того, чтобы делать приют, развивать его, то, что делается в других городах, в том числе есть примеры у нас в парках, это как бы вот, небольшие приютики, они существуют, люди вкладывают свои деньги без всякой, естественно, поддержки от города и занимаются то здесь, имея такое финансирование, за, за 6 лет или за 7, построить приют, вхохать туда порядка 50 миллионов, если я не ошибаюсь, что то такая сумма за эти годы, И иметь бюджет 12 миллионов в год, ну, трудно сказать. Еще что, что нам стало известно. Кроме вот этих всех вещей, там, по нашим сведениям, мы их проверяем, сейчас выясняем, проводятся еще эксперименты над животными. Что, что за эксперимент? Значит, идут имплантирование суставов конечности животных, и потом проверяется их э, прижимаемость. Проиводят эти работы, не классно, естественно. Платно, бесплатно сказать не можем. но ну, по нашим сведениям, институт Ситенко. Его сотрудники туда выезжают несколько раз в месяц, выезжали, сейчас я думаю, они уже, наверное, после этого скандала не будут выезжать. ведь делали. Вот эти операции делали они как раз над щенками, поскольку идет очень быстрый рост щенков, в течение месяца они наблюдали приживаемость этих имплантов. Ну это довольно-таки запрещенное законодательством мероприятие. Конвенция есть такая у нас, Евросоюза, которую мы тоже подписали, приняли. И Ситенко, у него раньше был свой вивари, свои животные, они занимались вот здесь, на Пушкинском центре города, собственно, этими экспериментами пока мы не приняли конвенцию. Теперь они просто приезжают на эту бойню и негласно делают такие эксперименты над животными. В конце хотел бы еще додать, для того, чтобы люди понимали объем этого всего происходящего. В 2013 году на Купинский утилизатор с этой бойни было вывезено 63 тонны животных собак кошек. В 2014 году цифра составила 66 тонн. По нашим прикидкам вес одной собаки, как они считают, от 12 до 15 килограмм. То есть речь идет о тысяч штук, приблизительно больше меньше тех животных, которые убивают и вывозят. Это конвейер. Не каждое мясоперерабатывающее предприятие может похвастаться таким количеством перерабатываемой, скажем, недосмехом, перерабатываемой сырья. Кроме того, еще стало известно, что машины наши, харьковские, вот этого предприятия, ловцы, выезжают в зону АТО и привозят оттуда животных, убивают их там, привозят сюда, опять-таки, на переработку, им за это платятся. Это прифронтовые города, то есть у них, видно, уже не хватает собак, кстати, и начинают уже выезжать на периферию в зону АТО, ну, чем они туда в ФОР, мы поехали воевать, чем ловить там сад, и убивать их. Ну, Краткая информация какая. Спасибо. Вы? вы, Марина, давайте. Ну, я хочу рассказать об одном случае, можно сказать, о счастливой собаке, которую удалось спасти с этого питомника. В прошлом году, э в прошлом году когда по телевизору показали, что питомник нуждается в кормах, помощи, я стала активно посещать, привозить и корма. И вакцины покупала, и лекарствами помогала. Ну, что просили меня, там администратор была девочка, она уже не работает, к сожалению, выжили. И вот в одно из таких посещений она мне показала собаку, попросила, говорит, если можно чем-то помочь. Лежит собака уже 10 дней. Привез человек ее после ДТП, заплатил деньги за его лечение. Собака лежит, ничего не делается. Я подошла, посмотрела. Собака лежала в грязной, ну, вольер у них в клинике, при клинике. вольер не освещенный. Темный вольер на грязных тряпках, Вонючая вся собака. В своих испражнениях большой шерстью собака. Да, стояла рядом миска с водой и с кормом. Показали мне рентгену, у собаки оказался перелом позвоночника со смещением. Как мне сказали, собака готовилась вот для опыта, Должны были приехать с Ситенко и вставлять ей пластину. Я сказала, что ну давайте я отвезу собаку на МРТ, сделаем, даже если они собираются делать операцию, дополнительный анализ им как бы не повредит. Это вызвало бурю эмоций у Шаповаловой и Лапти. Они категорически не хотели отдавать собаку, хотя звонил ветврач врач клиники Animal и говорил, что надо сделать, и есть такая возможность, давайте отвезем собаку, не повредит. Категорически люди были против, категорически. Пока я не пошла на приемах, нехороших, как-то эту собаку мне удалось оттуда выцепить. И то, с каким скандалом мне ее отдавали. Лапти еще называется вот так, впереди выбегала, кричала не отдам. И звонила этим Ситенко и говорила, вот, мы будем делать операцию, вот, а тут собаку увозят. Покажи. Это... Ситенко, покажи фотографию. Вот это мы забрали с приюта и в тот же день повезли в клинику. Конечно, вонь в машине стояла жуткая, когда мы забрали уже собаку с вот такой язвой на спине, огромной. Как оказалось, это было уже пролежно, потому что полностью была нарушена нервация задних конечностей у собаки. Когда собаку начали обрабатывать, думали только здесь, собака оказалась вся в пролежне. И на локтях, и на животе, и на колене. Ну, жуткая была собака. Вот собаку выбривают перед МРТ, видно там на боку пролежения, на половом органах, все было в Вот эта собака выбрита уже перед операцией полностью, это живот собаки. Там еще где-то на колене показано. вот колено там пролежни были по сантиметру уже, почти ну, до кости там чуть ли не доходило. Вот в таком состоянии забрала собака с приюта. И, такой, ну как сказала там этот, администратор, потому что там не работает, что к этой собаке вообще никто не подходил. То есть я спросила, какая у собаки температура. На этот вопрос мне ответить не смогли, потому что за 10 дней никто не удосужился по мере. Э, какие еще повреждения? Ну да, что-то кололи, какие-то общие препараты, там, группы В1, B1, В12, какой-то антибиотик. Но что у собаки дальше? Собака после ДТП не обследовалась, не УЗИ ни анализа крови. То есть собаке ничего не делалось. Собака оказалась очень тяжелой. У нее оказалось и повреждение почки, и печени, и разрыв плевры легкого. Ну, слава богу, собаку вытянули. Собака сейчас уже слава богу, все нормально. Но состояние собаки было жутко. И лапти, я считаю, ну это ее полностью вина. Но они даже не знают, что у них на территории делается. Вот возьмем даже чистую зубную. Бывая там, смотрю, сидят щенки, все размазано, все в их испражнениях, в этих фекалиях, в воскресенье. Пошли, позвали, позовите работника помыть вольеры. Полчаса проходит никого. Пошли, еще раз позвали, а они уже ушли. Мы там с еще одной женщиной, волонтером, она сегодня не пришла, ну что, взяли шланги и сами стали это все смывать. Она в одном вольере, я в этих вольере со щенками. Потому что это воня, демонхи, эти, эти щенки рядом вольер. Собака уже умерла, был у них такой песик, Джек, они его спасли, ампутировали лапку, а потом он неблагополучно загнулся, потому что заболел непонятно чем, болел, болел, болел, в результате умер, и никто не лечил. Вот собаки нет в этом вольере, до сих пор его испражнение. Собака была чем-то инфицирована. И так везде. Собаки нет, вольеры не убраны. Это чистая зона да, мы пошли потом на круглый столб, нехорошего, после этого там зашуршали, что-то стали делать, хоть э, в миске воду наливать, потому что и миски страшные, грязные были. То есть пока не, не начали вот эту волну поднимать, вообще там ничего не делалось. И то, что они красиво показывают, посмотрите, как у нас собачки содержатся, это вот так вот прийти, когда никто не ждет, и посмотреть, как они там содержатся, даже на чистой зоне. Мы пришли. <клес> и это все за 12 миллионов гривен ну, нам неизвестна сумма, которую они получают в результате коммерческой деятельности. Mm -hmm. Что-то нет, и понятно, ну, это понятно, левые деньги для них, сколько там, 800 гривен, по-моему, собачку забрать, если да, не 600 решили. гривен 600... содержания в, а в месяц. А забрать от 400, в зависимости от количества Понимаете, сделанных прививок, на, Наша современная половина пенсии получится. То есть, пенсию хочет взять себе, ты да. просто. Нужно. Это еще мало, он приносит свою собаку, допустим, не может бабушка содержать дома там, по каким-то причинам, нашла. она готова сдать эту собачку туда, чтобы на ней посмотрели, может кто-то заберет. За это нужно бабушке заплатить. Она разворачивается, там, 400 или 300 гривен, у нее нет таких денег. И если собачка уходит, все. Я еще это хочу хорошо. сказать, что после этого я написала наш письмо, начиная от президента, во все инстанции, куда-то В ней пришла куча писем. В результате письмо опустилось где-то в Червонозаводском районе, участково. И меня даже никто не вызвал. Хотя я отправляла фотографии. Все. Да, у меня не было официального заключения. Сейчас я делаю экспертизу в нашем институте. Это уже официально будет с печатью, сегмент эксперт, а Действительно, действительно, как, в каком состоянии была забрана собака и как, до чего ее там то есть о правомерности действия этой лапти. Спасибо, Зоя, пожалуйста. То Савченко представитель Лиги помощи животным. Ну да, действительно, содержание животных в КП нарушает все законы, закон о защите животных от жестокого обращения, положение про притулок для тварей, ну и не соответствует, естественно, всем мировым стандартам. Несмотря на то, что Шаповалов ну, все выглядит благополучно, Шаповалова говорит, что все, у нас в Харькове приют европейского типа. Все зоозащитные организации тесно связаны с волонтерами и опекунами бездомных животных. Поэтому хорошо знакомы со сложившейся ситуацией в городе и с деятельностью КПЦУ. Вопреки принятой городской программе обращения с домашними животными и регуляции их численности в городе Харькове на 2007-2012 годы, в городе с 2008 года обведен безвозвратный отлов. Что означает в условиях Харькова массовое уничтожение бездомных и потерянных домашних животных? Директор КП ЦО Шаповалова открыто говорит о том, что 90-95% всех поступивших в КП животных умершвляются. На самом деле больше. Стоит добавить, что часть животных, попавших туда, умирают вследствие инфицирования вирусными заболеваниями, которыми они заразились в КП. Вот как рассказали, грязные вольеры, отсутствие дезинфекции и идет тотальное заражение. Высокую смертность животных в КП Шаповалова объясняет тем, что кошки и собаки умирают не от эвтаназии и вирусных заболеваний, а от дегельминтизации, то есть профилактика глистов от, от глистной инвазия, от таблетки, от вакцинации и от стресса. По статистике КП еще около 10% собак не доезжают до КП, умирают при отлове, так как отлов осуществляется зачастую с применением шприцемета, транквитизирующих средств при дозировке или если попадают в какие-нибудь там жизненно важные органы или если у собаки здоровье, сердце слабое, собака просто погибает на месте отлова. Значит, об этом нам часто сообщают опекуны, которые становятся свидетелями отлова и едут в тот же день искать собаку в копы, а ее там нет. К тому же в летнее время животные гибнут в машинах от перегрева. У них такие машины с железными будками, куда встроены клетки. Отловленных собак они засовывают туда, и с 7 утра до 3 часов дня они катаются по городу с этими отловленными собаками в раскаленной э, будке там нет вентиляции представьте какая температура 40, ну, 40 градусов, 30 градусов, градусов летом бывает и собаки ездят целый день в этой будке естественно без воды, без воздуха, без кислорода э, то есть откататься 7 часов это есть жестокое обращение живут они умирают от перегрева умирают прямо там или умирают в уже э, от неоказания помощи, когда их выгружают в карантинную зону и сбрасывают пачками в, в вот такие вот вольеры. Э, значит, э, сотрудники, потом из выживших, сотрудники КП на свой вкус отбирают э, животных на пристройство. Остальные обречены, так как их не показывают людям, на глаза вообще, чем лишают э, возможности обрести новый дом. По планам директора КП, питание животным должна обеспечивать хоздеятельность, потому что в бюджете не заложена статья на питание, лечение животных, а только на отлов, на содержание и функционирование всего аппарата КП, на их закупку инвентаря для отлова, транспорта и прочие там хозяйственные нужды. Поэтому, ну, так как у них... Эта деятельность, как она говорит, не очень стабильно проходит, поэтому не гарантирует постоянный доход КП, а следовательно регулярное питание животным. И часто мы видим на сайте Шаповалова или или в соцсетях, где они просят помощи в питании, в кормах, в подстилках для животных. В лекарства помощи практически никогда не просят. Наверное, у них там всегда дорога. Значит, потом большинство животных, взятых из центра, оказывается зараженными вирусными заболеваниями, то есть, ну и становятся, кстати, причиной заражения членов семьи, бывает, там берут кошечку она заражает семью лиша Юн, или берут собачку, а там у нее целый набор вирусных заболеваний. Притом ветеринарные врачи, к которым люди обращаются после КП за лечением этой собаки, они отмечают какую-то особо устойчивую, сложную инфекцию, состоящую из двух, иринотрохид, например, и чума вместе, отчего у собаки практически не остается шанса выжить, даже при том, что оказывается дорогостоящее лечение». Ну, Из-за того, что все собаки э, там э, продаются по достаточно высокой цене, ну, стоимость кошки в прошлом году где-то около 300 гривен, простой, непородистой кошки. В этом году мне уже на операторский телефон сообщали, что стоимость, они просят уже 400-500 за кошку. Стоимость собаки от 400 гривен в прошлом году, в зависимости от того, она породистая или полупородистая, доходила до полутора тысячи, долго, по-моему, они продавали. В этом году мне уже... Было два звонка, где сообщили о том, что э, они просят за собаку за обычную бездомную 800 гривен. система содержания и пристройства животных в КП очень плохо организована. То есть и главная цель ⁇ ловить, убивать, списывать бюджетные деньги. Пиаром животных они не занимаются. Анкеты животных не соответствуют, ну, анкеты на сайте по пристройству не соответствуют тем животным, которые там сидят. Общаться с животными людям не дают. Пришли, посмотрели быстро, выбирай, не хочешь, до свидания, нам никогда с тобой возиться. То у них абсолютно нет никакой заинтересованности в том, чтобы животное привело дом. И они не уступают никогда в деньгах. Если даже видно, что пришел хороший человек, и он возьмет животное, но ну, нужно уступить, не продавать его там за 600-400 за гривен, Они нет, для них это принципиально. Они лучше не, продад, не отдадут животное, чем уступят в деньгах. Значит, Шаповалова вот эту вот высокую стоимость на продажу животных объясняет тем, что она вынуждена стерилизовать, там, кормить, содержать, вакцинировать. Но зоозащитные организации тоже все это делают. За свой счет, как-то без бюджетного финансирования мы это все находим. И э, люди с легкостью могут взять э, животное в любой зоозащитной организации, там, в приюте, э, ну, в частных приютах, э, э, привитое, социализированное, здоровое, веселое. И получается, что э, животные копы не выдерживают конкуренции. То есть у них практически нет шансов. Э, ну, потому что они запуганные, зачастую больные, худые и дорого стоят. И э, зачастую их выкупают сами зоозащитники. То есть э, они смотрят, у кого подходит срок содержания, который, кого будут скоро усыплять, кто болен, э, они стараются выкупить. Значит, ценой выкупа э, Шаповалова требует, она продает людям этих животных, больных, по полной программе, на которых потом опекун тратит тысячи гривен на лечение, она их продает при условии, что человек будет молчать. Нигде не напишет, не скажет, ни на сайте, не обратится в зоозащитную организацию. Поэтому очень мало людей соглашаются, это шантаж, очень мало людей соглашаются написать нам заявление. У нас бы была огромная пачка заявлений, они у нас есть. То есть если кому-то нужна какая-то документация, обращайтесь, мы покажем. Но люди боятся. Спасибо, Дмитрий, вы хотите Да, я дополню, как раз вот Зоя сказала о том, что деньги просят шиповалова нам часто, что нечем якобы кормить. Вот у нас у нас много информации, но я часть только скажу. Остальную часть я специально оставлю для правоохранителей и не буду здесь скрывать. Вот у нас есть информация о том, что в феврале 2014 года была команда Усыпить собак в чистой зоне, то есть не в карантинной, а в той вот белой зоне. По причине того, что их не было, не было чем кормить. И люди, у нас же все-таки много сердобольных в Харькове людей. Вот мы знаем зоопарк, сколько тогда людей помогло зоопарку. И было перечислено на, 52 тысячи было перечислено на расчетный счет приюта для кормления собак. Но эти деньги нам известно четко, они не были потрачены на кормление, они были потрачены на зарплату ловцам этих этих же самых САПов. То есть никто эти деньги не использовал для того, для чего просил. И в заключение хочу сказать для всех, кто сегодня здесь присутствует, ну и, конечно же, для Шаповалова, для Нехорошков, что сегодняшнее пятничное наше посещение сегодняшнее Наша сегодняшняя здесь пресс-конференция, это только начало, это никакой не пиар. Что мы будем продолжать делать? Первое, мы сейчас будем требовать вместе с вами, при вашей поддержке, требовать увольнения Шаповалова из должности директора. Однозначного увольнения. Как это будет делать нехорошко, мы не знаем. Не захочет увольнять, у нас есть разные методы для того, чтобы увольнять. И нехорошего в том числе. Мы уже у него в гостях были, он уже знает о том, что с нами лучше встречаться, с нами лучше разговаривать. Это первое. Второе, это проведение следствия и достойного наказания всех виновных. А их там, я думаю, будет немало. Их фамилии сегодня здесь звучали. И Шаповалова, и Лаптий. Лаптий, правильно? Да, это главврач, который сидит, да? С ней я тоже там общался. Коваленко. И Коваленко, и бухгалтера, которые там сидят... То есть, ну, уже сегодня есть некое следствие. Мы знаем, где идет этот процесс. Этот процесс уже пытались замять, но мы этого делать не дадим. Третий, ну, скажем так, пункт нашего действия – это проведение открытого конкурса для назначения на должность коммунального предприятия директора данного коммунального предприятия с соответствующим коллективом. Я думаю, что наша иллюстрационная палата нам в этом тоже поможет. И четвертое, и самое важное, это постоянный контроль общественности и всех существующих организаций, которые занимаются защитой животных, вплоть до того, что данные представители должны находиться на постоянной работе в данном коммунальном предприятии в обязательном порядке. Вот эти моменты, это то, что э, я вижу сегодня, э, мы должны начинать действовать, и мы сразу же после майских праздников мы начнем очень серьезно над этим работать. Э, просим поддержки всех. Э, могу вам сказать, что, наверное, вряд ли мы будем уже, я, конечно, благодарен всем защитникам животных, я вас много видел там, под горсоветом, вы с но я думаю, что время лозунгов и плакатов мы, наверное, от него перейдем. Более кардина... кардинальным и практическим действием мы никого не будем больше уговаривать, мы никого не будем больше просить. Ни Кернеса, ни Нехорошкова, ни Шаповалова. Сегодня мы будем действовать жестко, потому что мы видим, что сегодня происходит реальное убийство. Реальное убийство. И коммунальное предприятие превращено в живодерами. Поэтому просим вас поддерживать нас в данном нашем, я думаю, в правильном деле и результат я уверен будет и будет положительный для тех самых животных за которых мы сегодня и болеем с вами позвольте да, неприятный вопрос но тем не менее хочу задать потому что большинство людей могут так думать и хочу чтобы вы на него ответили скажите пожалуйста вот те вот эксперименты с имплантацией суставов которые проводятся вот как вы говорите в заботу, возможно эти эксперименты приведут к спасению жизни людей вот, как вы думаете, баланс? что, что выбрать в данном случае? Еще раз, допишите? Богдан Богдан Качук же сказал о том, что у института Сетенко было и наверняка существует свое. Вы ж поймите, тут же поймите, уже вопрос не в том. Я знаю еще о том, что мадам главврач пишет сегодня какую-то диссертацию. И, это, и эти опыты проходят, проводятся с целью ее диссертации, а ни в коем случае с целью кого-то потом вылечить из животных или из людей. Институт Ситенко имеет свое, свою лабораторию, и он вправе и может проводить там, у него наверняка должно быть на это разрешение. Не может даже, да? Ну то есть, смотрите, мы знаем о том, что это... Он Уже так и называется, как он называется, этот приют правда? Приют КП центр обращения с животными. Нет в функциях, если мы возьмем функциональные обязанности и что входит в функции этого коммунального предприятия, нет смотрите, проведения экспериментов. Объяснить. Институт Цитенко, я вот говорил, повторюсь, у него есть свой уварик, в котором содержались животные до принятия этой конвенции проводились с ними эксперименты для блага человечества, для лечения людей и так далее и, Но Верховная Рада приняла конвенцию Европейского Союза, где это запрещено. Есть там какие-то лазейки с разрешением Министерства, по-моему, здравоохранения мне коллеги поправят. Сложная процедура, министр или коллегия какая-то дают определенному медицинскому учреждению дозвел на определенные, там эксперименты в каком-то направлении медицины, да, там, или имплантанты, может что-то другое и так далее. И на основании этого происходит, все остальное это незаконно, это попадает под попытки над животными. У нас уже есть прецедент в стране, когда людей посадили, получили вам три года, там. два случая было, когда ему ну, условно дали, а второго посадили на три года за попытками над животными. Это ну, простого человека мы можем, но когда касается организации, которая построена вертикально, начиная от мэра и заканчивая вот этими людьми, которые убивают животных, и еще на этом зарабатывают деньги, здесь это запрещено. Спасибо. Можно еще тогда, да, как, как выход могло бы быть, например, сотрудничество Института Ситенко с зоозащитными организациями, ведь к нам постоянно попадают животные с травмами, которые требуют остеосинтеза и какой-то помощи. Мы эту помощь... Берем от ветеринарных врачей, оплачивая ее. Если бы э, они нам сказали, мы бы просто таких животных направляли бы в институт, и там они совмещали бы полезное с приятным, вылечили бы животное и э, заодно проследили бы процесс выздоровления. Травмы бывают разной сложности, и я думаю, что для них было бы было полезно. Ну, вот... Диссертация. Да. Можно да, это это Дело другое. в том, что еще раньше, я в Вивари, я там тоже на Пушкинской жила, там был врач такой Герман, который занимался собаками, да, но условия содержания там и в приюте, они резко просто отличаются. Подопытные животные, они содержатся по-другому. А что же в приюте? Там пришли, поэкспериментировали, их не волнует, выживет собака или нет. Им у них не эта цель. Если, конечно, на таких условиях, вот вы говорите, там, поддержат в, в институте Ситенко, там же не просто им надо поставить импланты, посмотреть, там надо и условия создать. чтобы, Если же это пошло не так, чтобы спасти это животное. Вот ну, живот, боже. в чем все. Просто на эксперименты туда поставлять животных. И, кстати, я вам скажу, наша ветеринария, даже это признают сам, сами врачи, которые в как все, она очень отстает от человеческой ветеринарии, о человеческой медицины. И такие сложные операции, вот, как мне пришлось сделать что у собаки разрыв позвоночника, ну, разрыв спинного мозга со смещением позвонков, там очень сложная была операция. Это только человеческий врач делал. Вот, и нашим ветеринарам учиться и учиться. Такого. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, на ваш взгляд, какое необходимо минимальное финансировать вот такого КП, чтобы оно просто существовало? То есть разница между выделяемыми деньгами и необходимыми? Знаете, то, что сегодня, вот, если смотреть на это КП, которое существует, то этому КП вообще ничего выделять не надо, денег. Вот вообще ни копейки. Оно вполне может работать, оно может быть самоокупляемое, если они продают собак за деньги, если они принимают собак за деньги. Куда эти деньги деваются? У них гостиница есть, ветклиника. Вет они зарабатывают деньги. Помимо того, что они зарабатывают, они просят еще в бюджете. Вот Поэтому мы и с этим тоже должны разбираться сегодня. Но есть у нас еще моменты, которые я не скажу. То есть в чем мы разбираемся сегодня, в чем занимается, чем будет заниматься милиция и прокуратура. Поэтому мое мнение, что если это касается именно этого предприятия, то я думаю, что они там достаточно сегодня наворовали денег. Пусть они лучше вкладывают это в оздоровление животных, в их лечение и все. Какой бюджет? Добавить, добавить это ну, по праву. Такие вложены были наши деньги, и громады Харькова. Да, огромные суммы денег. Строительство там много украли, не украли, но тем не менее вольеры построены, э, клиника построена, э, холодильники там стоят. Ну вся инфраструктура есть. Они до сих пор там что-то достраивают, какие-то там еще вольерчики красят и так далее. Подождите, но это же наши деньги. Мы их взяли за расходов бюджета, мы их могли потратить там на что-то другое. Ну, и, и мы ну, еще опять должны снова им платить каждый год 12 миллионов, и плюс они еще зарабатывают, и при этом говорят, что им нечем кормить животных, они просят граждан города, отдают объявление, придите, заберите собачку, привезите корма и так далее. Ну тут уже никакие вороты Если это сравнить э, с частными питомниками различными. Люди, не, вкладывая, не, беря, не беря нигде денег, особо не торгуя этими собаками, они содержат их в порядке, в чистоте, делают эти решеточки, там, подстилки, корма и все остальное. Это целый комплекс. Кстати, эти Людей очень много в городе. И отдают бесплатно. Да, бесплатно отдают. Я добавлю про деньги за потраченные. Я был там, когда он строился, этот прием. Я был в составе депутатской комиссии, когда я туда приехал, После визита меня и еще двоих депутатов начались звонки конкретно от керноса мне с угрозами. Да мне это не надо, у меня все это есть, спасибо. Я просто хочу вам сказать, вопрос у меня был один, когда ну, я немножко в строительстве понимаю, и когда я приехал и вижу, что там роется котлован, я задал вопрос очень простой. В котловане там, трактор копает, там экскаватор, я говорю, а зачем для чего, что это за котлован? Я думал, там будут это строить какой-то высокий, высокий дом. А это под обычные вот эти легкие вольеры из клетки, обычные клетки. Это легкая конструкция. Для легкой конструкции строили котлован для того, чтобы его залить бетоном. Но я думаю, всем понятно, для чего это делалось, да? Сколько можно закопать в земле? Но я думаю, что и там мы откопаем, посмотрим и померяем, сколько они туда зарыли. Вот тогда я задал этот вопрос. Буквально, честно вам говорю, через 10 минут мне был звонок из приемной Керноса э, со словами Я тебя за кошмарюсь, ты будешь задавать такие вопросы. Это было, когда он строился. Вот такая... Спасибо. Для, для примера я хочу сказать. Вот в нашем э, КП содержится, вот последний раз я добыла в январе месяце, посчитала 20 кошек, 23 кошки и 60 э, и 42 собаки. Сотрудников КП тоже 65. То есть неужели 11 миллионов гривен, 126, 11 миллионов 126 тысяч гривен выделяется для того, чтобы содержали 65 сотрудников и 65 собак в благополучном Берлине, где давно решена проблема бездомных животных, на весь большой город содержится 300 собак, а у нас 42, 43. В Варшаве, в Польше, в прию приюте на Полюху, куда ездили защитники по приглашению этого приюта, это муниципальный приют, который содержится за бюджетные средства города. Там одновременно содержится 3000 собак. Там сотрудники наставки, волонтеры приходят, ухаживают, и животные пристраиваются со скоростью 80% животных в год из тех, которые в приюте, они пристраиваются. Это говорит о том, что у них профессиональная пиар компания Здесь по данным отлавливают 10 тысяч животных ежегодно, а пристраивают 600. И опять же, мы проверить не можем. Это же данные, которые Шаповалов просто озвучила на словах. Может там 20-30. Спасибо да, еще вопросы. У меня три вопроса к Богдану касательно службы контроля за численностью животных. Каковы по вашей информации нормы? Ну, каковы нормы и как осуществляют контроль вот, за численностью животных бездомных? Вопрос к зоозащитным организациям, касательно переселенцев из зоны АТО. Совершенно очевидно, что приезжим из Донецка и Луганска, сами испытывая жилищные проблемы, они часто обращаются в коммунальное предприятие, дабы пристроить своих любимцев. Есть ли для них льготные цены и где гарантии возврата этих животных? И третий вопрос к депутату городского совета Дмитрию Алексеевичу. Стратегия развития этой отрасли на 5 лет, идеи, предложения. Все, спасибо. По поводу нормы, честно говоря, сейчас сказать не могу. Я могу сказать другие цифры, те, которые, либо повторить, либо добавить, те, которые фактически изымаются из города ежегодно на количество животных. То есть мы понимаем, что речь идет примерно о 5 тысячах единиц, там кошки, я не могу сказать, сколько ну, 5 тысяч имеется, я имел в виду, по подсчетам, вывезен на животных, на 5, завод. Кроме того, существует еще их внутренняя э, крематория, них там построят. Сколько там сжигается, это же никому не интересно. И, и все-таки там эти 3 или 5 процентов пристраиваемых животных у них там тоже как бы существует. Мы можем взять из других цифр. На отлов кошек в этом году, из-за того, это, по запланировано порядка 5 миллионов. Да? 4,5 миллиона, я с трудом представляю, где найдут столько кошек, как они собираются осваивать эти 4,5 миллиона, по крайней мере, как они пишут отчеты, пишут мне вообще Осваивать хорошее слово. Да, вот именно осваивать. Есть, да. порядок цифр для Харькова понятия. А, я сейчас вот, ну, все мы ездим по городу, смотрим на животных, если раньше, допустим, 5-6, 8 лет у нас, да, у нас было довольно много, сходили, там жалобы были, они там бегали, эти собаки, не неконтролируемого различных крайных города, то э, Геннадий Атофвич решил эту проблему очень <coughs> Построил живодерню, назвал ее приютом, показал белую зону, куда заходят там, вот как бы кошечки, там собачки вы можете забрать, да. Но даже здесь они не могут наладить работу, поскольку у них руки не оттуда, наверное, выросли. У них другое, под другой они заточили. И за за это сделал бойню. Просто мы уничтожаем. Сам механизм работает бесперебойно, поолощает этих животных, уже их не хватает в городе. Мы же ездим в зону АТО, оттуда привозим, чтобы как бы люди не стояли и дальше осваивались бюджетные гении. Ну, вы понимаете, что это, это ну, такая машина, которая сама себя есть. По поводу контроля, ну я уже озвучил по поводу контроля, его должна оказывать ветеринарная служба, но она это все не делает. Она у нас мертвая в городе, в области. Те чиновники, которые там сейчас работают, я их называл фамилии, они работают только для одного. Для аккумуляции финансовых средств, которые собираются предприниматели различных, абсолютно подконтрольных в ветеринарной службе. Они их аккумулируют на, на, на уровне города, затем области, имеется в виду ветеринарное управление. Дальше переправляется Киев в областное управление и, естественно, там же, же никак не можем обойтись без товарища Киева. Его доля тоже там есть. То есть работают на этом. На остальное ну, наплевать. Спасибо, <соцентрический> а, а, На Насчет а, вопроса, где животные из зоны отполняют. Это спросите у Шаповаловой, потому что к нам действительно в Харьков вывозят много животных из зоны АТО, и у нее на сайте висит э, объявление о том, что э, Центр обращения с животными принимает к себе животных из зоны АТО. Но когда я была в январе, я там не видела ни одного животного из зоны АТО. Вот в Ковчеге, например, это частный приют наш харьковский, есть животные из зоны АТО, они живые и здоровые, их можно увидеть глазами. А в КП, я не знаю, где Спасибо за Смотрите, я сегодня на самом деле занимаюсь более глобальными проблемами, проблемами работы всего городского совета, всех его отраслей на сегодняшний день, и отрасли ЖКХ, и отрасли дорожного строительства, и отрасли строительства жилья. Вот вопросом защиты животных, лечения их я занялся... Совершенно недавно, и я надеюсь, кстати, сегодня на вашу помощь, именно на вашу помощь сегодня всех присутствующих здесь э, и ваших друзей, что вы именно и напишете эту стратегию, и именно вы должны сегодня, э, те, кто любит э, и защищает животных, но ну, я их тоже люблю, ну, как бы вы, вы к этому ближе, поэтому вы лучше, чем я, напишите какую-то стратегию, мы с вами ее вместе все обсудим я думаю, пойдем по правильному пути все вместе. Спасибо. Спасибо. Есть если нет вопросов? Да? Да. Кто? У вас когда какой да. да. А по поводу да. я Ирина Побойская, представитель Лиги помощи животным, члены управления. Здесь был задан вопрос по поводу финансирования коммунального предприятия. Сколько же денег нужно на то, чтобы осуществить деятельность и гуманным способом? Сказать о том, что денег совсем не нужно будет, я не могу. По той причине, что если у людей будет заинтересованность в том, чтобы получить прибыль, а она будет, потому что нужно обеспечить зарплату работникам приюта, работникам клуба работникам, ну, как бы работникам, которые будут содержаться в штате, тогда и пойдет опять же какой-то момент коррупции. Поэтому деньги какие-то выделятся обязательно должны. О том, сколько если будет изначально изменен принцип работы приюта не казнить, а помиловать, действительно, мы будем животных пристраивать, любить и заниматься своим делом. В таком случае мы сможем работать с иностранными инвесторами которые благосклонно смотрят на такой деятельности. Мы сможем работать с нормальными зоозащитными организациями, которые осуществляют э, отток животных из э, мини-приютов, из приютов с большой, с большой скоростью э, всего того, что мы это делаем уже довольно профессионально. Уровень пристройства э, в наших организациях не расшкаливает, но очень высокий мы сможем привлекать к себе спонсоров, потому что когда человек начинает анализировать то, что происходит в наших коммунальных предприятиях, и мнения у нас расходятся, коммунальное предприятие говорит, что мы хорошие, а зоозащитники — это те, которые его контролируют, говорят, что совершенно нехорошие. Естественно, где возникают вопросы в голове. И если мы будем вести правильную деятельность, сотрудничать с зоозащитными организациями, заниматься от чистого сердца благотворительностью, тогда у нас будут и спонсоры, и инвестиции и возможность вести правильную гуманную деятельность. Вы готовы такую стратегию предложить? Да. Спасибо большое. Спасибо.